Уважаемые зрители, если вам не нравится всплывающая реклама на нашем видеоролике, просто закройте ее, нажав на квадратик в углу рекламы. Сегодня мы с тобой будем изучать крамп, азы. Это довольно-таки брутальный стиль. Так что, если ты готов, пошли. Итак, друзья, крамп. Это, прежде всего, баланс. Давайте попробуем сделать базовый стомп ногой. Это очень просто. Если вы просто ударите ногой в пол. Вот так жестко. Также есть в Крампе такие элементы, как чест пап и Армсвинг. К примеру, вы сделали стамп, не плечи, а грудь. Армсвинг. Значит, это бросок рукой, взмах руки. И рассекаем воздух. Фум. Понимаете, да? Быстро это бы смотрелось. Фум. Четкие движения. Четкие движения. Пум. Пум. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Это тоже очень важно в крампе. Давайте попробуем теперь склеить. Первое движение будет, естественно, стоп. Пум. Вставляем два кулака рядом. Пум. Хорошо. Теперь ломаем вот этот локоть. И ощущение, что к нам в ладонь прилетел шарик. Пум. И мы его ведем, ведем, ведем, ведем, ведем. Довели вот сюда. То есть все вместе это будет вот так. Пум. Сжимаем шарик. Вытаскивается грудь. Понял? Пять, шесть, семь, восемь. Пум. Ха. У Ха. Пум. Ха. Попробуем одно движение. И... Дальше мы делаем. И. Что мы сделали? Схватили за локоть и за подбородок. Это счет И. Это счет 5. Дальше идем. Одна рука делает указатель. Вторая рука. Еще один указатель. Ломаем локоть. И взводим курок. Чик-чик. И дальше внимание. Воу! Пробуем еще раз. 7, 8. Па-па-па-па-па. Вау! Это 8. Смотри, что мы делаем на раз. Опять же про баланс. Ножку ставим назад. Фу! Руки на уровне плечей. И делаем arm swing. Это финал. Попробуем с самого начала. 5, 6, Семь, восемь, раз, 2, 3, 4, три, и четыре, и пять, шесть, ку-ку-ку-ку-ку. 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Show me what you got, you a pow, pow, juggernaut, take it up a notch, oh my god, wow, take a mile, let me take a shot, I'ma sit down, get a drink, let you work it out, step back, I can nearly put it in your mouth, have a cocktail, never fail, turn your body out, we can set sail overseas, you cannot pronounce all the places, you will see, currency down, turn around, show me what it is, drift down, turn around, show me what it is, show me what it is. круто то что ты начал танцевать вместе с нами